Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем канале. Это второй дополнительный урок к мини-тренингу автоматизация Skype. Доп-уроки я записываю на основе анализа отчетов участников тренинга, записываю для того, чтобы отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы и реализовывать те предложения по улучшению тренинга, которые дают участники этого замечательного, не побоюсь этого слова, тренинга по автоматизации Skype. Тренинг получился хороший, по своей популярности он уже однозначно перегонит тренинг по YouTube, который относительно недавно записал. Я сам принимаю участие в тренинге, я создал на ваших глазах скайп, в нем было всего лишь 4 контакта, сейчас уже 209 контактов, это все живые люди, люди, с которыми я учусь на тренинге Сергея Грань, все контакты я выдергиваю из группы разгонного модуля тренинга Сергея Грань. Итак, проанализировав, проанализировав отчеты, по первому уроку я пришел к окончательному выводу, что, конечно, среди участников тренинга есть люди, которых трудно назвать даже уверенными пользователями ПК. То есть люди, у которых ну, сложности с э, компьютером. Поэтому, друзья, для вас рекомендация следующая. Изучайте матч-часть. Чем быстрее вы начнете изучать свой инструмент, а компьютер это и есть ваш инструмент, тем вам будет проще. Делать это можно в любом возрасте. Вот не надо учить все подряд. вот Осваивайте те действия, которые вам требуются, ну например, при прохождении этого тренинга, при установке программ, при э, элементарных действиях, при работе с операционной системой. То есть все это нужно. И все это нужно именно вам, для того, чтобы в дальнейшем вам было легче и проще, двигаться в интернете естественно зарабатывать это такой базовый инструмент основных действий за пк и конечно специально для вас я прошу уроки записаны с моей точки зрения очень подробно поэтому если вы посмотрели один раз и не поняли смотрите второй третий ставьте на паузу выполняйте все пошагово у меня был такой момент что женщина даже не досмотрев урок до конца начинает задавать вопросы но это с моей точки зрения неправильно повторюсь еще раз что обратная связь по этому тренингу у нас проходит каждый четверг 8 часов на страничке вебинаров на эту страничку вы попадаете сразу же после того как вы опубликовали отчет 8 часов по москве приходите по этому же адресу можете его сохранить у себя в избранных и 8 часов живая обратная связь относительно недавно мы сделали skype чат он называется автоматизация skype подключиться к нему вы можете из дополнительных уроков вводного занятия ссылка и инструкция как это сделать есть Здесь тоже можете задавать вопросы, общаться и получать ответ. Еще один нюанс, о котором я не могу сейчас не сказать. Все программное обеспечение, которое вы получаете в ходе этого тренинга, проверено на работоспособность. Причем проверено на конкретном компьютере, вот, с которого я сейчас записываю этот урок с процессором Intel, с операционной системой Windows 7 здесь все великолепно работает все протестировано, программы проверены на работоспособность они проверены и на отсутствие вирусов то есть у меня стоит лучший антивирус это касперский интернет security поэтому друзья если на ваших компьютерах стать какие-то бесплатные версии антивирусной защиты free версия лучше их удалите, потому что никакой пользы они вам не принесут только один по большому счету вред проще переустановить операционную систему, чем э, биться с этими непонятно работающими антивирусами. Ну, а если вам есть что защищать, установите Касперский и будете прекрасно работать. Это такие рекомендации для новичков Потому что вопросы по антивирусам, которые ругаются на что-то, по программам, которые не запускаются, их достаточно много. Поэтому я счел своим долгом сразу же об этом сказать. Но больше всего вопросов, конечно, возникло в связи с тем, что не могу установить второй скайп, вот, не могу запустить вторую копию скайпа. Я сейчас вам очень подробно, детально покажу, как это делается, для того, чтобы этот вопрос закрыть раз и навсегда. Никаких сложностей нет. Вот я вам дал великолепную версию Skype 6.18, причем это портативная версия. Она никаким образом не может мешать другим вашим версиям Skype. Вы можете на своем компьютере установить там 12 версий Skype, и все они будут прекрасно работать. Почему? Потому что они все если вы их правильно, конечно, устанавливаете, работают в отдельных, в отдельных папочках. Вот каждая папочка – это конкретный скайп. И они никаким образом не мешают. А на рабочем столе у вас лежат ярлычки для этих скайп. А скайп в отдельной папочке, причем вы ее можете скопировать себе на флешку и запускать с любого другого компьютера, и причем полностью ваша история переписок будет сохранена. Ну и как я уже говорил, 6, версия 6.18 это наиболее стабильно и хорошо работающая версия Skype. Итак, как же установить Skype и запустить вторую версию? Значит, вы нажимаете на ссылочку в дополнительных материалах, попадаете на страничку Яндекс-Диска. Как работать с Яндекс-Диском я рассказывал, но опять же, подробно все показываю. Значит, нажимаете на кнопочку скачать. В зависимости от версии браузера или от того браузера, в котором вы работаете, скачивание происходит по-разному. Вот в Mozilla оно происходит вот так. Вот Я сейчас вам покажу, как это происходит, например, в Chrome. Открываю ту же самую ссылку в Chrome, да, нажимаю на «Скачать», вот скачивается внизу. В Mozilla вверху здесь внизу но в любом случае эти файлы скачиваются на ваш компьютер и размещаются в стандартную папочку которая предназначена для хранения скачанных через браузер файлов вы можете просто напросто нажать на раскрывающийся списочек если вы в хроме да и выбрать действие показать в папке и увидите где он у вас лежит да? Если вы пользуетесь Mozilla, нажмите вот на эту стрелочку, да, и опять же показать в папке. Вот все скачанные скачанные Skype. Я сейчас лишнее удалю. Вот, вот он ваш скачанный Skype. Вот так вот называю. Еще был один вопрос, связанный как его открыть. Дело в том, что вы получаете архив. Для того, чтобы работать с архивом, требуется архиватор, конкретно архиватор RAR. Ссылку на этот архиватор я, скорее всего, дам вам в дополнительных материалах, хотя считаю, что без архиватора на компьютере ну, очень сложно работать и нужно обязательно установить, и чаще всего это делается при нормальной, грамотной установке операционной системы, когда устанавливают сразу нужный пакет необходимых программ. Значит, если у вас этот файлик с изображением книжечек, значит, у вас архиватор есть. Правой кнопочкой по нему щелкаем и выбираем ⁇ извлечь, например, в текущую папку ⁇ или ⁇ извлечь папку Skype New ⁇ Это неважно. важно. Ну, я выберу ⁇ извлечь Skype New ⁇ Значит, я уже открывал, поэтому скажу ⁇ да для всех ⁇ и раскрывается архив, появляется вот такая папочка. Что я делаю дальше? Я беру эту папочку и просто-напросто копирую ее на диск С вашего компьютера, либо на диск D, ну то есть без разницы. Вот она это появилась. Это и есть папочка с вашим скайпом. Все, вот на этом процесс установки портативной версии скайпа закончен. Потому что никакой установки как таковой здесь нет. Что вам нужно сделать дальше? Я вам рекомендую вот эту папочку вместо скайп нью, слова new Писать логин вашего скайпа который будет храниться в этой папке. Каждая папка это отдельный Skype. Я сейчас зарегистрировал Skype вот с таким вот логином YouTube Master, да? И я просто-напросто возьму и эту папочку, назову YouTube Master. Вот. Теперь понятно, что в этой папке лежит Skype с логином YouTube Master. Вся история хранится в этой папочке. Если я эту папочку открою то вы увидите, что внутри нее еще какие-то папки. Вот при записи первого урока я то, что сейчас делаю, я это просто вырезал. Потому что я считал, что любой более-менее квалифицированный пользователь именно так поступит. В чем проблема? Дело в том, что очень длинный маршрут до запускаемого файла. Поэтому я просто-напросто взял эти файлы. Вот все эти файлы взял, вырезал их. И перенес на уровень выше. Видите? Вот так я сделал. Для чего? Для того, чтобы был короткий маршрут до запускаемого файла. Диск c Skype, YouTube Master, и вот запускаемый файл. Если маршрут длинный, то Windows берет его в кавычки в ярлыке. И это нам не нужно. Вот из-за этих кавычек, я точно знаю, у многих были проблемы с исправлением ярлычков. И Появлялась ошибка при запуске. При коротком маршруте все будет легко и просто. Вы это увидите. Все. Что делаем дальше? Мы берем и создаем для этого скайпа ярлык. Вот он ярлык. И теперь для удобства, либо буксировкой, либо той же самой вырезкой, вырезаем этот ярлык и помещаем его на рабочий стол. Вот сюда. Значит, для того, чтобы было понятно, какой скайп запускает этот ярлык, мы его просто-напросто переименовываем. Даем ему, опять же, имя вашего скайпа. Правой кнопочкой переименовать, удаляем все и вставляем Shift Ins. Значит, вот эти вот элементарные действия, которые я выполняю щелчком правой кнопкой, вставкой, нажимая комбинацию клавиш Shift Ins, это нужно знать. То есть, друзья, это все-таки тренинг по скайпу, а не тренинг по изучению персонального компьютера. Возможно, я такой когда-то и запишу, но все рассказать в одном тренинге нереально. Так, вот теперь смотрите, друзья, вот самая типичная ошибка, которую делали много многие, вот после того, как создали такой ярлык, его сразу пытались запускать. Смотрите. И получали вот такое вот сообщение. Почему? Потому что, ну. У меня, например, сейчас уже запущено два скайпа. Если у вас запущен хотя бы один скайп, а вы пытаетесь запустить второй, ничего не сделав в настройках этого ярлыка, то вот именно такое сообщение вы и будете видеть. Что я подразумеваю под словом настройки ярлыка? Я говорю вот об этом, то что написано под пунктом 5 что нужно сделать для того, чтобы запустить вторую копию Skype? Вам необходимо вот эту вот строчечку, вот эту вот строчечку, изменив ее, то есть написав ваш конкретный логин Skype, ваш конкретный пароль и вот эту вот строчечку добавить к вашему ярлыку. То есть если у меня, если у меня логин Skype YouTube мастер, я после username, вместо вот этих вот иксов, как у меня здесь, вставляю YouTube Master. И вставляю после пароль, вот его пароль. Значит, Друзья, сразу хочу сказать, и логин, и пароль этого скайпа я показываю. Делаю это специально для наглядности, но это все уже не работает. Этот скайп забанен. Поэтому не пытайтесь в него войти. Будет потерпите фиаско. Вот таким вот образом вы исправляете строчку под свой конкретный скайп. Видите? Затем выделяем эту строчку Копируем ее И идем к нашему ярлычку Вот он наш ярлычок для скайпа YouTube Master Правой кнопочкой по нему щелкаю Нажимаю свойства И обратите внимание Нам нужно изменить строчку объект Вот Благодаря тому, что у нас короткий маршрут Никаких тут кавычек двойных не брали Если вы все-таки сделали по-своему, как многие делают, то все, что вы сейчас должны вставить, это после этих кавычек, вы должны вставить вот эту вот длинную строчку, с уже с исправленными под ваш skype логином и паролем. Вот получается такая длинная запускаемая строка. Маршрут к вашему файлу, где он лежит. А дальше.. Первый ключ, Secondary, это то, что Skype запускается не один. Дальше указываем его сразу имя и его сразу пароль. Для чего? Для того, чтобы просто-напросто у вас это не спрашивали при запуске. Нажимаем кнопочку «Применить» и нажимаем кнопочку «Окей». Все, друзья, вот на этом настройки этого ярлыка закончены. Вот сейчас у меня запущена Елена Орлова, запущен Игорь Черноусов. Я сейчас запущу еще один скайп. Ну, например, вот скайп, который я только что сделал для рекламы Квиз Групп. Вот в этом ярлычке проделаны точно такие же действия, как в ярлычке YouTube Master. Значит, я по нему щелкаю. Смотрите, что происходит. Автоматически у меня запускается еще один скайп Квиз Групп. Обратите внимание, у меня сейчас запущено три скайпа, они работают и абсолютно не мешают друг другу. Одно из предложений, которое делали участники тренинга, это использовать для запуска нескольких скайпов вот такое приложение, которое хранит пароли ваших скайпов и запускает. Это лаунчер, ну программа запуска, по простому счету такую можно назвать. Она бесплатная. Но пользоваться ей я вам не рекомендую. Почему? Потому что, во-первых, вы отдаете логины и пароли своего скайпа непонятному приложению, и у этих лаунчеров бывают проблемы. Бывает, что именно из-за них, из-за их, из их использования блокируются скайпы. Нам это нужно, нам это не нужно. Я вам все-таки рекомендую поправить ярлычки, и потратив на это всего лишь там несколько секунд. И получить абсолютно правильно, как рекомендует сам Skype, это не я выдумал, это рекомендация самого Skype, а возможность запуска нескольких копий Skype на вашем компьютере. Вот, пожалуйста, не используйте стороннее программное обеспечение там, где оно не нужно. Вот в этом случае оно абсолютно не нужно. Следующий вопрос, который наиболее часто задавали, это связано с отключением обновления. К сожалению, вот этот вот плагин, который я вам дал, он нормально работает только на процессорах Intel. То есть на AMD не работает, выдается сообщение несовместимости. Но и на этом, скажем так, нюансы не закончились. Этот плагин отключает обновления в скайпах на чистом компьютере. То есть если на этом компьютере вы еще раньше не устанавливали никакие версии скайпа и не скачивали обновления. Отключить обновление нужно обязательно. Почему? Потому что, когда скайп у вас обновляется, он начинает высылать информацию о вашем компьютере, то есть шпионить за вами. Нам это не нужно, друзья. Использование этого плагина приведет к следующему, что у вас в любом случае обновление отключится. Видите, эта кнопочка будет отключена, да? Но при запуске скайпа вы будете видеть сообщение с предложением обновиться. Просто-напросто нажимайте на кнопочку «Отключить», то есть не обновлять и все. И все будет нормально. Значит отключается обновление у тех, у кого этот плагин не запускается. Вам нужно войти в инструменты, выбрать настройки, выбрать дополнительно, да? выбрать раздел автоматическое обновление и просто-напросто здесь отключить обновление. И все. Вот и вся сложность. Не забудьте нажать на кнопочку сохранить в конце. Итак, друзья, на этом дополнительный урок к первому занятию тренинга. Я заканчиваю. Кому этот тренинг хочется пройти, а тренинг получается очень хорошим, будет к нему бонусное занятие, на котором я покажу, как работают вот все эти программы в связке, профессиональный набор программ для скайпа, как из скайпа получать деньги, как рекламировать себя, как набирать рефералов и делать это все ну, бесплатно. Это очень эффективный инструмент. Почему? Потому что в скайпе живут живые люди. Вот такая тавтология. Ну, то есть наиболее активная часть населения. И от этих людей вы можете быстро получить какую-то отдачу. Именно поэтому вот сетевики, люди, которые строят команды, они так любят скайп. Потому что оттуда быстро и просто можно накачать себе людей вашей реферальной структуры и, естественно, заработать например, предлагая что-то этим людям купить какие-то проверенные продукты. И все это делается по проверенной схеме, который, о которой я вам рассказал в третьем уроке этого тренинга. И будет еще бонусное занятие. Скорее всего, я его проведу в четверг, вживую. Покажу, как это работает, как из скайпа качаются деньги. Либо непосредственные деньги, либо... Ваши рефералы, которые в итоге вам принесут больше, чем деньги. Большое спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Ссылки на сам тренинг будут и в описании, и в самом видео. Пожалуйста, подключайтесь к тренингу. Все доп. уроки в свободном доступе у меня на канале. Будут еще несколько доп. уроков. Тренинг пока бесплатный. Всем спасибо, всем удачи.